Я процитировал заголовок вашей статьи «Темные времена», в которые вы уточняете, что и объясняете, почему у Путина все хорошо, а у Запада все плохо. Вот здесь я попросил бы вас чуть более подробнее об этом. Да, э, ну э, «Темные времена» это, Ой, простите, Ради Бога, «Темные времена» это отсылка к одноименному фильму, который рассказывает о трудном моменте в истории Европы, как раз в том моменте, когда как бы Европа не знает, как ответить на нацизм в Германии и его притязания, и на начало его войны в Европе. И в Европе, и в Британии в частности. И когда не получается создать коалицию еще. Но материал как бы рассказывает о том, что вот анализ, наш, наш анализ того, что происходит в России, когда мы, мы следим за тем за конъюнктурными опросами в России, за опросами общественного мнения, мы обнаруживаем, что российский бизнес в вопросах значит, предприятий они говорят, что ну все лучше, все неплохо, у них нулевой баланс оценок, то есть количество тех, кто говорят плохо. И хорошо примерно разный, и этот и этот и очень оптимистические ожидания про будущее и, и то же самое население очень оптимистические ожидания в отношении будущего число оптимистов там как на каком-то рекордном уровне и э, такое ощущение что ну, вот и Путин рассказывает на на этом самом петербургском так называемом форуме что э, инфляция идет вниз мы думаем над тем, как мы будем помогать нашей промышленности дальше развиваться, ставки идут вниз, доходы у нас отличные, все замечательно. А если мы посмотрим на Запад, наоборот, то мы там увидим одну панику. Все говорят, ой, инфляция ужасная, все очень плохо, экономика ухудшается, что будет с доходами, что будет, фирмы разоряются, потому что... Значит, там инфляция растет, соответственно, вот покупательная, покупательная способность падает, люди меньше потребляют, фирмы разоряются, центробанки борются с инфляцией, повышают ставки, чтобы бороться с инфляцией, а значит, кредит дорожает. В общем, все очень плохо, и все об этом значит, говорят, и вот-вот ждут политических последствий для политиков, да, что на них вот будет давление оказывать политические последствия и что с ними будет, у них падает популярность. И получается, что это ровно то, что как бы предполагалось, что санкции ударят по российской экономике, она значит затрещит люди посмотрят на Путина скажут что это за неудачник что он нам устроил это его политический капитал будет подорван вот это предполагалось а выглядит как будто все наоборот да, как, как и Путин говорит а по ним по самим это все ударит еще больше чем по нам вот эту безрадостную картину значит я описываю и затем начинаю рассуждать о том что в значительной степени это такой эффект, но ну, я рассказываю про, про свой любимый, свою любимую историю, про такой доклад э э ЦРУ, экономический доклад ЦРУ, подготовленный и потом представленный Конгрессу э по поводу советской экономики, в, э сделанный в 1982 году. И значит доклад, э э а доклад этот был он делался, потому что это э значит, в, в Конгрессе и в экспертном сообществе они боролись с доктриной Рейгана, который пришел, значит, выдвинул новую доктрину, которая, в частности, предполагала, в ней была важная вещь, что, что сейчас мы сделаем там прорыв в гонке вооружений, а российская экономика рухнет под собственные, как бы, и, и кранки наступят. И, но это в это никто из мунистримных экономистов не верил, и вот они подготовили такой доклад, и в этом докладе говорится, что экономика советской там не очень хорошо, она будет и дальше стагнировать, но что можно точно сказать, что никакой системный кризис и коллапс ей не грозит. И э, такой знаменитый, это такой знаменитый факт, надо сказать, что автодоклада, он э, как бы прославил уже его, не, нет живых, но он очень известный был, ну не, не автор доклада, это глава группы, да, это большой коллектив, глава этого большого коллектива, который писал как бы результирующую некоторую часть, он прославился тем, что вот тогда он ошибся предсказанием в отношении экономики Советского Союза, а потом он еще в 90-е годы написал такую большую работу про то, что в Китае неизбежно его развитие экономическое приведет неизбежно к демократизации примерно на границе 2000 2010-х годов. И, значит, такие мощные у него были предсказания, которые не сбылись. Но он, между тем, хороший был аналитик очень, но... Вот, но, значит... Я начинаю рассуждать, почему почему они так все ошиблись. Да, а Горбачев и его окружение, они знали про этот доклад. То есть они тоже, они разделяли это мнение, что в основе своей советской экономики очень прочная. то Вот надо поправить сверху, чтобы она быстрее туда развивалась. И все будет нормально. Но выяснилось, что это все не так. А выяснилось, почему эта, эта ошибка была системная. Потому что все те... Индикаторы, которые показывают в нормальной экономике рыночной, что есть дисбалансы серьезные, они все подавляются. Так было в советской экономике, и это характерно для авторитарных режимов. Что делает авторитарный режим, который сталкивается с кризисом? Он должен убедить людей, что кризиса нет. Для этого он перерубает или блокирует все механизмы трансмиссии кризиса. А что такое механизмы трансмиссии кризиса? Что Если у меня вот здесь вот какой-то дисбаланс, то появляется сигнал рынку, и рынок к этому дисбалансу должен приспособиться. Сначала это болезненно, и здесь тоже начинаются проблемы, но потом рынок реагирует на то, как теперь, как теперь обстоят дела. В таких, же эконом... В таких вот экономиках такая реакция на кризис, которая характерна была для Советского Союза, которая характерна для авторитарных режимов. Очень важно блокировать признаки кризиса. И таким образом, с одной стороны, авторитарный лидер таким образом стремится отложить, Последствия политические для себя, что вот это не он виноват, что нет никакого кризиса, что все под контролем, растянуть как бы это дело. Но с другой стороны, он дает совершенно неправильные, неправильные сигналы обществу относительно того, что происходит, да, относительно того, какие реалии и дисбалансы на самом деле есть. И поэтому, когда кризис приходит в развитие, то оказывается, что очень многие не готовы к его масштабам, не понимают, что с ним делать, потому что дело выглядело так, что кризиса нет. Так, например, когда Путин говорит, что у нас, вот хвалится, что у нас инфляция, значит, снижается, а на самом деле сейчас в России происходит дефляция. И природа дефляции заключается в том, что страшно упала упал Нет. потребительский спрос. Он упал очень сильно, не, неожиданно сильно даже. И э, экономисты даже не вполне понимают, почему он так сильно упал. Но это какая-то проблема, какая-то серьезная проблема в экономике. То есть то, что у нас снижается инфляция, это не от того, что у нас нормализуется что-то в экономике, а от того, что у нас появилась еще одна ненормальность в экономике. И точно так же рубль у нас укрепляется, потому что он перестал быть свободно конвертируемым, и нам не продают импорт. И поэтому доллары никому не нужны. То есть это тоже не свидетельство нормализации экономики, а свидетельство других проблем. Вот это, и это прям как бы о демократической демократии, по крайней мере, западной демократии реагирует на признаки кризиса Прямо противоложным образом. У них всех, все начинают кричать, ах, кризис, ах, инфляция взлетела на целых полтора процента, на полтора процентных пункта, уже на два, уже на два с половиной. Там все признаки и, и механизм устроен так, что он, все признаки кризиса приближающегося, все индикации он еще усиливает специальным образом. Вот, это вот этот плюрализм медийный и, и партийный, он усиливает все это. И выясняется, что... Общество, на самом деле, сначала оно впадает в истерику, но в действительности оно оказывается гораздо более подготовленным к развитию кризиса, потому что все понимают его возможный масштаб и даже, может быть, преувеличенный его масштаб. То есть да, здесь вот этот вот медийный кризис, кризис, паника, она на самом деле в долгосрочном плане работает как адаптационный механизм, она помогает приспособиться, она показывает реальный масштаб, возможный масштаб проблем и вот об этом собственно говоря я и писал авторитаризмов их их преимущество тем что у них больше плечо эскалации, то есть они могут эскалировать ситуацию, а то, что граждане будут страдать, им пока им до какого-то момента не, не, не приносит никаких, а там сразу начинает приносить. Но это же часть того самого механизма, который я абсу, абсу, э, описываю. Да? Там сразу индикаторы начинают влиять на ситуацию и как-то ее менять. Здесь же у вас просто все проблемы отложены, они прикрыты. У вас никуда не денутся те проблемы, которые уже в экономику заложены, и они будут как крот действовать дальше. И что мы там получим? И если в какой-то момент, это абсолютно не гарантировано, но если в какой-то момент мы увидим какой-то системный кризис, то все будет, ой, откуда это взялось? Да, да, да, откуда взялось? Да вы сами закрывали, полокировали все, чтобы ничего не было ви видно. И поэтому, когда у вас вдруг раз разломилась, как разломилась советская, советская экономика, то вы говорите, ой, блин, как так? А, а, друзья, а вы зато вот сидели спокойно. У вас было, были, было вот это плечо эскалации, когда вам не страшно ничего, никакие признаки, потому что вы можете все залокировать и не видеть. Но потом вы получаете то, что, то, что получаете.